Время бежит, так скоротечно, все идет вперед, наши года. Это не вечность, кто чего найдет. Так повелось бизнес, работа у кого семья. Но забывать нельзя, что есть друзья. Мы соберемся иногда, Распить бутылочку вина, поговорить о. Масем за жизнь свою. Мы о рыбалке о себе, и о начальстве и вообще, потом пошлем конца купить еще вина. Так хорошо вместе с друзьями просто поптуси выпить вина или покрепче дай и закуси Если беда с кем-то случится знай ты не один Вместе поговорим и победим Беремся иногда распить бутылочку вина И пообщаться просто так о том, о сем. Мы о девчонках, о своих и с интересом про других Но как прожить, скажите нам, без милых дам Мы соберемся иногда Распить бутылочку вина Поговориться просто так О том, о сем, О наших буднях деловых И о ближайших выходных Что скоро к нам опять грядут И все их ждут Последний сейчас нальем За наших дам, за отчий дом Еще за мир, чтоб жилась в нем Мы сейчас поем. Черный ворон, я не твой Ты добычи не добьешься Черный ворон, Не слушай ворон, меня, Пало, как всегда! Я не Ой. Ой. выпускники хорового училища. Да. Выпускники. Гнесенки, гнесенки! Гнесенка отдыхает! Ла -ла